Оставьте мертвых мертвым. Так сказал один человек давным-давно. Бывают случаи, когда кто-то умирает, а его вещи просто перемещаются туда-сюда сами по себе. В ближайшие несколько дней после его смерти. Если вы не достигли необходимой стабильности и определенного уровня возможностей, не стоит даже и думать об этом. После того, как умерла моя бабушка, был случай, когда она предстала передо мной. Боже стал носить ее одежду. Хотя я вообще не курю, все, чего я тогда хотел, это закурить. Что бы это могло значить? Is, uh... Вам нужно прекратить отношения с умершими. Вам необходимо понять одну вещь. Кто бы это ни был — ваша бабушка, мать, отец, другой близкий человек. Что бы они для вас ни значили, как бы дороги они для вас ни были, насколько бы близкие и глубокие отношения вас не связывали, в тот момент, когда они оставили свое тело, свой ум, интеллект и эмоции, ваши дела с ними закончились. Все это они оставили здесь, верно? Да. Они оставили их здесь. Все то, что вы о них знали, закончилось. Какая-то жизненная энергия еще присутствует, но ваши отношения были построены не на ней. Ваши отношения складывались в других аспектах. В момент смерти человек оставляет все эти аспекты. Поэтому единственное, что вам остается, дорожить прекрасными мгновениями, проведенными вместе. Вот и все. Если было что-то прекрасное, дорожите этим. Остальное просто забудьте. Не пытайтесь проработать свое чувство вины и решить другие проблемы через умерших. Это только все усложнит. Это может все очень сильно усложнить. «Оставьте мертвых мертвым», — так сказал один человек давным-давно. Вы должны оставить мертвых мертвым. У вас с ними нет больше общих дел. Не нужно даже задумываться об этом, потому что, пытаясь сделать какую-нибудь глупость, вы можете только полностью запутаться в своей жизни, Могут быть тенденции, которые заставляют людей совершать определенные поступки, но они не имеют никакого значения. Они просто ничего не значат. Тот, у кого больше нет тела, не нуждается в еде или одежде, или в чем-то еще, не так ли? Да? Вам нужно задумываться о еде и одежде только если у вас есть тело. Если вы оставили тело, какое вам дело до одежды и еды? Когда перемешано так много эмоций, столько разных событий будут происходить внутри и вокруг вас. Не нужно в это погружаться. Если есть какая-то работа, делайте ее. Выполняйте свою садхану. Будьте с теми, кто еще жив. Не пытайтесь быть с мертвыми. Просто будьте рядом со своим дедушкой, пока он жив, делайте для него все возможное. Ведь он тоже когда-то умрет. Я не желаю ему смерти, но он тоже умрет, не так ли? Поэтому, пока вы еще с ним, делайте все возможное. Ищите способ обогатить его и вашу жизнь в те моменты, когда вы вместе. Оставьте вашу бабушку в покое. Ее дела здесь закончились. Ей уже незачем возвращаться и заглядывать в свой шкаф. Просто на одежде, которая принадлежала людям, сохраняется определенный отпечаток. В Индии традиционно заботились о всех этих аспектах — непросветленные. Обычные люди воспринимали это как что-то естественное. Так много всего встроено в эту культуру. Когда человек умирает, всю одежду, которая касалась его тела, особенно которую он носил часто, сжигают. Ее никогда не хранят. Могут отдать только одежду, которую человек носил редко, но только кровным родственникам дочери, внучке, сыну или кому-то из родных — больше никому. И более того, в первый год эти вещи носить нельзя. До первой годовщины смерти эту одежду носить нельзя. Причина в том, что на вещах, к которым мы прикасаемся, остается некоторое количество нашей энергии. Если вы создадите определенные условия, эта одежда начнет вести себя странно. Вашей бабушке не нужно возвращаться, ее одежда сама начнет вести себя необычно. Потому что, видите ли, есть нечто, называемое статическим электричеством. Бывает так, что вы дотрагиваетесь до двери автомобиля, а она бьет востоком. Почему? Автомобиль не вырабатывает электричество, не так ли? Тогда почему это происходит? Кузов машины незначительно электризуется от трения. Подобным образом, все, что соприкасается с вашим телом, получает определенную часть его качества. Знаете, как работает оккультизм? Что люди сделают, если захотят причинить вам вред? Первое, что они сделают — возьмут ваше нижнее белье или волосы. Лучше всего, если удастся получить частицу вашего тела, скажем, волосы или ногти. Если это невозможно, то прежде всего возьмут ту одежду, которая была в контакте с телом. В первую очередь у вас пропадет нижнее белье. Правда? В Индии. Люди очень заботятся об этом и никогда не вывешивают нижнее белье на улице. Если же что-то пропадет, то они будут тщательно разбираться, поскольку они хотят, чтобы оно досталось недоброжелателям, особенно если белье еще не стирали. В индийских домах за этим тщательно следят. Сейчас все это уходит, потому что мы просто даем вещи для стирки доби работнику прачечной, который забирает одежду и все. Но традиционно в наших домах за этим очень внимательно следят. Все белье складывают в закрытую корзину, чтобы потом постирать, не вынося из дома. Потому что... Если кому-то удастся заполучить какую-нибудь частицу тела, скажем, волос или что-то еще, тогда другое дело. Но на вас можно воздействовать и через одежду, потому что она несет на себе некоторую часть вас. Поэтому даже когда человек умирает, подобное может происходить. Если присутствует определенная энергия, то одежда может немного потрескивать. Были случаи, не знаю, следует ли мне говорить об этом. Вас интересуют страшилки? Бывают случаи, когда человек умирает, и, как она сейчас рассказывала, вещи действительно перемещаются в особенности те, которыми умершие часто пользовались. Они передвигаются туда-сюда сами по себе. В ближайшие несколько дней после смерти человека он не приходит и ничего не двигает. Просто энергия, связанная с этим, какой бы она ни была, эта энергия начинает гаснуть. Процесс выхода энергии будет сопровождаться небольшим движением. Предположим, что двигатель вашего автомобиля включен и работает ровно. Когда вы его глушите, двигатель немного дергается перед тем, как полностью заглохнет. Вы замечали это? У современных машин это почти незаметно. Но более старые модели делали такой звук. Когда двигатель выключается, он должен сразу затихать. Но этого не происходит при переключении режимов. Вибрации усиливаются. Точно так же, когда двигатель человека выключается, вибрации повсюду возрастают. Такую остаточную вибрацию ошибочно принимают за призраков, которые разгуливают по дому. Нет, это не гуляющие призраки, а своего рода выход энергии. Это не обязательно происходит каждый раз, но такое возможно, хотя много люди и додумывают. Такое бывает. Такое происходит. Поэтому, чтобы убедиться, что личные вещи очищены, мы проводим один ритуал через три дня после смерти, другой — на одиннадцатый день, еще один — на тринадцатый день и последний — на сороковой день. Все это делается для того, чтобы убедиться, что никаких следов от покойного не осталось чтобы он был подготовлен и отправлен, а живые могли продолжать свою жизнь. Если живые продолжают иметь дело с мертвыми, во многих отношениях они теряют свою жизнь. Все эти жуткие истории вроде бы интригуют, но они могут просто поглотить вашу жизнь множеством разных способов, которые вы сейчас не понимаете. Эти способы не обязательно будут очень приятными. Ваша вовлеченность в отношения с мертвыми может полностью разрушить вашу жизнь. Это не означает, что кто-то сидит и пытается высосать из вас жизнь. Нет. К этому может привести простая заинтересованность мертвыми. Пока вы не достигли достаточной стабильности и определенного уровня возможностей, вы не должны смотреть в этом направлении, в этом нет необходимости.